после того как почистили свои пяточки снимаете вот таким вот образом вот эту насадку и здесь все это можно почистить можно помыть под струей воды опять же не погружаем мы в воду целиком а просто споласкиваем я считаю что это огромный плюс либо не споласкиваем, можно просто почистить щеточка которая идет в комплект и дальше устанавливаем насадку на место и продолжаем ее использовать мне понравилось также что в комплекте идет сменный шлифующий ролик